Перус-ловут тайбутус кахдеста Склонение числительных. Поговорим о цифрах и числительных. Цифры это то, что мы начинаем учить чуть ли не в первую очередь, когда изучаем язык. Но учим самый обычный счет, затем, как сказать время, ну и короткие формы разговорного языка. А потом вдруг нам надо сказать фразу типа. Торт надо разрезать на 8 частей. В русском языке 8 так и говорится 8. А вот в финском будет согласовываться в падеже со словом частей. Конечно, часть числительных и в русском языке тоже будет изменяться. Как это мы увидим из примеров. В этом видео мы и потренируемся читать и писать подобные фразочки. В разделе сообщества скачивайте файл со склонением числительных. Будет хорошо, если вы скачаете файл прямо сейчас и откроете его, потому что после теории будет упражнение. Итак, для начала немного теории и примеры. Во-первых, цифры с 1 до 10 в художественном связанном тексте принято писать буквами целиком, кроме случаев, когда в тексте много цифр. Во-вторых, в научных текстах для ясности чаще пишут именно цифрами. Наша цель – потренироваться, читать и писать цифры в нужном падеже. Посмотрим примеры. Мина Я отвечу на четыре вопроса. Мина С глаголом «вастата» обычно идет падеж иллатив – «михин». Ответить на вопрос «вастата» – «кисюмиксеен». Цифра 4 согласуется с ним. Neljään Me tilaamme pizzaa kolmelle hengelle. Мы заказываем пиццу на трех человек. Заказываем пиццу кому? Три согласуются с хенгелле. Кстати, пицца в партитиве, потому что неопределенное количество пицца вообще. Если бы было по штуке каждому, то сказали бы «пиццат» просто во множественном числе. Три и четыре простые цифры. Возьмем пример посложнее с цифрой 2, у которой сильно меняется основа. Я пишу поздравления двум товарищам. Пишу кому? Согласуем в падеже цифру и получаем А теперь упражнение. На экране появятся фразы, затем будет небольшая пауза. Прочитайте фразы. В идеале напишите числительные буквами. Ставьте видео на паузу. Затем через 10 секунд мы покажем правильные ответы. Opettaja puhuu viidestä keinosta, ratkaista tämä tehtävä. Učitel govorit o piti sposob rešiť to zadanie. Opettaja puhuu viidestä keinosta, ratkaista tämä tehtävä. Minä leikkaan kakun kahdeksaan osaan. Я разрежу торт на 8 частей. Миналей кан какун Кадесан Осанан. Laina myönnetään jopa kymmeneksi vuodeksi. Kredit dajut, dashna 10 let. Laina myönnetään jopa kymmeneksi vuodeksi. Kurssilla minä tutustun kuuteen uuteen ihmiseen. Na kurssach ja znakomlus s 6 novami Kurssilla minä tutustun kuuteen uuteen ihmiseen. Kahdessa kaupassa on suuret alennukset. V 2 magasinaa on Kahdessa kaupassa on suuret alennukset. Viiden lapsen äiti näyttää todella hyvältä. Viiden lapsen äiti näyttää todella hyvältä. Minä sain tarjoukset seitsemästä yrityksestä. Minä sain tarjoukset seitsemästä yrityksestä. Kilpailuun osallistui laulajia yhdeksästä eri maasta. Соревнований приняли участие вокалисты из 9 разных стран. Kilpailuun osallistui laulajia yhdeksästä eri maasta. Надеюсь, у вас все получилось. Если возникли вопросы, задавайте в комментариях. Удачи!